Вот и наступило лето, вот и наступило лето, в связи с жарой и огромным количеством слюней образовалась у нас мокнущая область в этот раз вот на этом месте сейчас мы ее будем обрабатывать, обрабатываем мы вот такой вот чудесной присыпкой для ран с йода форма, вчера было вообще ужасно, сегодня уже получше конечно Вот. Лежит. На лицо. Ну ты умница. Ну ну, ну ты умница, дера Дера, надо помазать. Не, ну с С большим подозрением. Дера, ты с подозрением относишься к присыпкам, Но, да? При... Вообще я хочу сказать, что вот эта вот присыпка для ее за очень хорошая вещь. Потому что у мальчиков, ну в смысле у кабелей, у них частенько вот летом возникает пятница, да. Вот тут вот в промежности возникает пятница прямо с раздражением сумасшедшим до экземы. И мы спасаемся только этим. Буквально вот тут вот присыпаешь, мажешь несколько раз. С первого же раза уходит раздражение. Покажи, что... покажи как. Ну, я сейчас сюда не буду совалить на этом, да. Ну, вот у нас в этом году у нас на подбородке ему э -э, болезненно достаточно. Вот у нас экзама здесь. Лежи, лежи, лежи, Я не трогаю, мама не трогает. Больно, да? Больно, не трогает мама. Достаточно болезненно все это. Вот. И помогает это все. Хорошо помогает. В связи с тем, что ему. Больно вообще немножко и вот таким вот образом. Не знаю, что помнить. Стой, стой, стой. стой. Тебя погладит, погладит, мама. Мама тебя погладит просто. Малыш. Не бойся. Мы же тебе не хотим куда-то. Видно, неприятное ощущение. Mm -hmm. и он, ему не нравится, и он не дают даже. В принципе, но когда сыпишь боль, то никакой нету. Нет, Нет. но я притрагиваюсь не для того, чтобы его это самое. Дай мне Дай. Дай. Дай, мне Вот Ну вот мы присыпали, потому что от этих видно слюнки, да, у него туда подтекают, и ну. Оно... Низа, начинается вот это покраснение и видно больно все таки он помогает буквально моментально снимает чувство очень тут уго было и, и собак все выпустила три дня как вот обнаружила или четыре может быть Болоску, да. Да. Да. Сейчас 3. если что у меня на мозги есть он не дает и тронуться больно угу, расчесанная угу. Попали мы наконец к нашему ветеринару. Вот. И нам назначили более углубленное, более детальное лечение, так сказать, чем присыпка. Сейчас в данном конкретном случае я чем испраем? Брызгаюсь, брызгаю собаку. Вот, пока не брызгаю. Пока не брызгаю. И... Прежде чем брызгать чими спреем, необходимо поверхность обработать, потому что, находясь на даче, возил лицом везде, по траве, по земле. Слюни скопились. Вот. Но у нас уже экзема выглядит немножечко-немножечко получше. Итак, мы забрызгиваем чими спреем. Спокойно. Спокойно. Я ж вроде не пополню, но у нас да? не, какой нет, У нозы говоря, да? Так. Подожди, подожди, папа, староже. Я знаю, что немножечко. Да все, все Неожиданно. Да, оно пшикает, конечно. Вот мы пшикнули. Кроме синьки, которые пшикать собаку от экземы, прописали нам. Вот такое лекарство санадерн Это нас. Сейчас будем ее мазать. Далеко, рынка лежи, лежать, лежать. Она делает. антивоспалительная Я так понимаю, она антибактериальная, убивает вот эти вот все микробы. Лежать, лежать. Все хорошо, все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все, не Итого, подведем итог. Мы столкнулись с чем? Мы столкнулись с экземой, которая началась от слюни. Началась от слюни, видно слишком много слюней, подница он лежал на подбородке. И вот началось раздражение, очень, очень быстро корочкой покрылась. Вот эту корочку сейчас нужно убрать. Ну у нас уже... И он еще расчесывает постоянно. Ну да, оно, оно чесалось, конечно, у него. Оно чесалось, это понятно. Ты умница, ты молодец, ты хороший парень. Всем спасибо за внимание, подписываемся на наш канал, ставим лайк, привет всем от мистера Дерека.